к жизнь, коварная подруга, Щедра на ласки и измены, Ты вновь манишь воронку круга И обещаешь переменной. Но извлекать меня из сна Такая низость без резона. Пойди же прочь, ты нам дана на гибель, смерть твоя корона. Прочь время, гнусный злой старик, Не тычь бесцеремонно в сердце, Своей тростью выйдет миг, Сквозняк и сам прихлопнет дверцу. Неврозов, на плесень И музы судорожны муки, вот канура, приют для песен Моя обитель вечной скуки. Здесь окон сумрачной зрачки, Камин давно огня лишенный, Хранит в утробе лишь плевки, Следы души моей зловонной. И вечен рукописи, хлам, В них скорбные отметки жизни, И день с абсентом пополам Лишь приближает время тризны, И звонкий омут тишины, И смрад давно изжитых мыслей Все навевает только сны Среди приевшихся без мыслей.